Во, другое дело, смотри как педали крутит, просто крути педали пока не дали, как говорится Понятно, Мэри Энн это у нас вот это вот, вот это вот, вот это вот Мэри Энн, короче Что это? Надо было просто прийти, короче, и просто выстрелить, ну сразу стрелять, короче Ну и не пистолет выбрать, а, короче, автомат какой-нибудь или ружье. Пришел помочь. Пришел помочь, получил людей с фингалом такой. Жесть. Ну ладно. 5 косарей. Нифига себе помог на 5 на минус 5 косарей. ай я Ай-я-я-я-я! куда ты что ты сделал? Ай! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! У него перелом жопки, короче. Усыпи, гуманистов. уги ягу гоги Йо, погнали! Ну ч, народ, погнали? Ру! Я хотел его убить. Др-да-да-да-да-да-да-да. Все, погнали. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем. Проходить где-то опять. Что там за собака или что койот? <смех> Что-то она там... Вот. Значит, так, мы, короче, с вами приехали в прошлой миссии в конце. Поближе к заданию Франклина. Вот. Сохранились и... Сейчас будем, короче, смотреть, что это за задание. Так, погоди. Uh, это, это, это, это надо, короче, по берегу, по, по берегу ехать Да, по берегу ехать, короче, посмотреть, что это такое Так Дальше, за камнями, наверное, находится Такой, просто на, бай, на байке такой крутой приехал Вон, там сборище какое-то Ну, давай взглянем. 69, 70! 60, э, 70, перестань палиться на мою жопу. Я не пялился на твою жопу. Знаю. На нее никто не пялится. По мне так она омалась куда сочная. Но симпатичная. А ты куда плавать? Какая разница? Ты же думаешь, что у меня жирная занятость, что я плавать лишь потому что... А, я просто хотел поддержать разговор. Я занимаюсь троеборьем. Чего? Триатлоном. Похоже, у тебя слишком много свободного времени. Пошел ты! Тебе нужна модель домохозяйка? Да и жалок. Знаешь что, пошла ты, сука. Давай, я уделаю тебя. Обещаю. Я уверен, что тебе нравится уделывать женщин. Просто удивительно, что ты одиноко. А, не, удивительно, что ты одиноко. Переплывите залив, короче. Короче, это опять... Это это... Дура, которая... А... Ну, помешанная на спорте... Я даже не устала oh, really? <laughs> Помешанная на спорте, короче, с которой э, За Майкл когда играли с ней, короче, на великах катались, помните, да? Сначала бежали, потом на великах. А здесь мы три триатлоном, короче, займемся с ней Ну, в плавании в я мастер В плавании я мастер, поэтому Вон она там Куда я повернул-то? Я хотел просто посмотреть назад, и, короче, просто в сторону поплыл. В принципе, за... уже за время прохождения у нас... Ранклинг... Опять велик, да ладно! Лех, опять велик. Давай разгоняйся. У меня вот это меня бесит, а великий вот эта фишка. Он не разгоняется. Вот что это такое? А почему он не разгоняется? Во! Куда-то повернул-то. Бляха, ты только что ехал нормально, ты только что разогнался, жесть, короче, жесть, как она есть, не велик это не моё, велик это не моё, короче, понятно, вот, ну ладно, чё. О, она вообще походу да задание Мэри слишком далеко уже уехала. Окей, понятно. Понятно. Так, э э стой, стой, бабу, стой, бабу. Я сейчас посмотрю э значение клавиш, посмотрю. Так, э воздушный транспорт, транспорт, где-то. Байки, лодки, любой транспорт. Так, тормоз, прицел. Да блин. Хорошо, телефон. Так, окей. Велосипед. Передний тост. Велосипед ускорения. Капс. Ну да, ну да. А я, на, а, а я жму на Shift, короче, прикинь. А это у нас капс. Пипец, прикинь. Я всю игру, короче, нажимаю на shift, а это капс. Сейчас я тебя сделаю. Сейчас я тебя сделаю. Бабу. Во, другое дело, смотри, как педали крутят, просто... Крути педали, пока не дали, как говорится. Хамер, А я даже быстрее хаммера несусь на велике, ё -моё. И бабу от этого нифига не догнать. Фу. Прыжок что-то там, какой-то супер-пупер выполнен. Прыжок у нас был. Ни хрена мы каскадеры просто. Просто каскадеры. И у меня, в принципе, выносливость даже не сильно кончилась. Так, погоди, стопэ. Бегите по маршруту. Бежать будем? О! Ну, бег это тоже, короче, мы сейчас ее. Обгоним. Ве, на, ви, на великах на великах она сильна, а вот а, в бег и и, и и и плавание у меня круче. Так, у меня жизнь кончается. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, передохни, может. А че пешком-то пошел? Беги. Где финиш, где финиш? У меня сейчас будет сердечный приступ, короче У меня сейчас по камням, пока камням о о финиш, финиш, все, отлично Я, я, я пригнал Я пригнал Да, детка Ну здорово, ты победил Будешь хвастаться? Слушай, главное, что мы оба живы Главное ведь не победа, а участие, да? Нет, главное только победа Ладно, мне надо заниматься. Я жирная, неудачница. Жирная, одинокая, помешанная на карьере неудачница. Знаешь, тебе срочно надо успокоиться. Пошел ты нахер. Понятно. Мэри Н это у нас вот это вот. Вот это вот, вот это вот Мэри Н, короче. Чье это? Че там упало? Что там упало? Так, а. Как мы теперь отсюда выбраться, если так-то? Если так-то, так-то. Так, посмотрим, короче... Окей, у нас здесь B. Это чем мы туда смотрели? РБ, ага. Так, есть еще вот этот D. Вот этот D. Это, короче, вот этот любитель... Адреналинчика. Надо, короче, туда отправиться Только надо найти Для начала Какой-нибудь Транспорт Желательно не Велосипед, желательно какую-нибудь тачку Да, побыстрее Жалко, что нельзя телепортироваться Так, где дорога? Вы это за это заплатите. Кого-то грабят. Это большая ошибка. Не стой, копац. Сейчас я такой спец помогай. Sheet, да? Sheet, <звы> <звы> Надо было просто прийти, короче, и просто выстрелить. Ну, сразу стрелять, короче. Ну, и не пистолет выбрать, а, короче, автомат какой-нибудь или ружье. Пришел помочь. Пришел помочь, получил лес. С фингалом такой. Жесть. Ну ладно. Пять косарей. Нифига себе помог на на минус Пять косарей. Фанкен, ты бабки просто налево-направо что-то раскидываешь. Тебя то. Как-то. Да неужели это, это, это говно, да? Угу. А, тебя то какая-то секта, короче, развела в интернете, то здесь ты просто подошел подошел помочь, короче, и тебя просто убили на 5 косарей. Так, вырубай сигнал. Выруби сигнал. Все хорошо поедем вот на такой то чили просто как ганста ганста кадилак так просто кадилак это просто кадилак поедем вот так вот так а ехать нам очень очень очень очень далеко прикинь просто Весь земный шар нужно объехать. Ну окей, ладно. Ничего страшного. Выполнять все равно по-любому придется, поэтому едем так. Наверное, скорее всего, у нас вот эта серия получится всего вот эти две миссии, наверное, пока я еду. Ну, не знаю, смотря за сколько я доеду. Вот. Эээ. Скорее всего, возможно, что ФРБ мы будем выполнять уже в следующей серии. Оп. Оп. Там что-то он, короче, говорил, этот чувак, он говорил, то, что хочет что-то там, а -а -а, какой-то небоскреб, что ли. Помнишь, да, тогда, вот, последний раз он что-то упоминал, он, типа, хочет с какого-то небоскреба, что ли, спрыгнуть или что-то такое. Типа, с высокого небоскреба. Кстати, кстати, а чем мы тупим? Можно это... Сейчас, я погоди. Че, перепаркуюсь где-нибудь. Можно это... Такси вызвать. Вы же помним, говорили точно. Такси вызываешь и можно, короче, пропустить проезд. Значит, что это слишком, слишком уж далеко. И поэтому, я думаю, будет разумнее, короче... А, эту... Будет разумней... Вызовет такси. Я думаю, сюда оно доедет. Так. Контакты. Вот такси, да? Донтал. Hey, Привет, я могу заказать такси. Конечно, сэр, машина выехала. Спасибо. Как оперативно ты как оперативно. Это, блин, не то, что у нас тут... Пока хрен дозвонишься да до такси. Хрен дозвонишься. Да а потом еще она... Замучишься ждать, когда она приедет. Вон, вон, вон она. Я побежал. Стой! Эх, стоп, я сажусь в такси удите. уйдите. Ну и сколько ведилогов сразу приехало? Стоило мне взять ведилог. Так, точка маршрута, окей. А, да? Точка маршрута же у нас, да? What the fuck? Точка маршрута, так, ФРБ, точка маршрута. Окей. Поехали. Это типа Яндекс-такси, короче. А, поторопить, пропустить. Давай, давай, побыстрее, но... Ч ⁇ -то нифига не ускоряется. WTF. Чуть то нифига он не ускоряется. Короче, я его поторопил, а он нифига не ускоряется. Окей, ладно, пропустить. А, пропустить. Все. Вот и перемещение быстрое. Я думаю, здесь будет это как-то более логично. Потому что там пипец, какое расстояние ехать. Это. Это на пол полсерии. Уже минут 15 прошло, короче, у нас. Мы толком ничего не сделали. Так, а, ладно, мы приехали. 219 баксов всего-то? Окей. А... Теперь нам надо куда-то... Куда-то как-то... Погоди. Вот это небоскрёб, вот этот небоскрёб он? Ну, допустим. Чё, мне сейчас на него залазить надо будет? Через внутрь? Через здесь я войду? Или где мне надо входить? Или мне надо по лестнице бежать на самый верх? Полная дичь. Так, как мне забраться? Чтобы начать задание, поднимись на крышу Мауэзер. Подняться на крышу. Прикинь. Мне нужно как-то подняться на крышу, короче. Где-то найти вход на крышу. И как я на крышу поднимусь? Какая-то лестница есть или что? Э -э не понял, вообще прикола, короче. Как мне подняться на лестницу? Ой, на наверх. Чтобы начать задание, говорит, поднимитесь на крышу. Какой-то вход есть. Должна быть какая-то лестница по Любасу, если так говорит. Здорово. Эй, народ, не подскажете, где у вас тут лестница на крышу? Не подскажете, как вам тут на крышу-то попасть, а? Эй, Народ. Нет, никак. Есть какая-то лестница? Говорит, чтобы начать задание, поднимитесь на крышу. Что за бред? Эй, народ, а можно как-то здесь на крышу подняться, а? Ты ч? Ты ч меня игноришь? А, народ, можно как-то? <смех> Достал, короче, этот автоматом. Щет-щет, Так э -э, возможно. Ну, смотри. Возможно, если я вот сюда вот заберусь, пройду вот так, вот там заберусь. А дальше? Поднимитесь на крышу, говорит. Как мне подняться на крышу? -то? Полная дичь, короче. Полная, полная дичь. Итак, я нифига, короче, не понимаю. Вот. Но хотелось бы посмотреть это задание. Так что, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, как подняться на эту крышу. Как подняться на эту крышу Потому что, судя по всему, я не вижу здесь никакой лестницы А мы пока, короче, с вами отправимся Выполнять ФБ... ФРБ Пока время есть Просто серия опять у нас почти впустую идет. Я вот не понимаю вообще Окей Бляха а я куда ты чё ты сделала у него перелом жопки короче окей окей короче 20 минут почти впустую ну только с бабой побегали короче все надо отправляться. Сейчас вызываем также такси, короче, и отправляемся к ФРБ. И отправляемся к ФРБ. Так, погоди. Да, войди ты, выйди в эту карту. Так, а ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ, ФРБ. Вот здесь, так ставим. Окей, а, вызываем такси, можно дирижабль даже вызвать. У вас есть свободное такси? Конечно, машина скоро подъедет. Ладно, спасибо. У него до сих пор, смотри, фингал. Да ладно, ты прикинь, у него до сих пор фингал. Я не знаю, вам видно там, не видно, короче, но вот у меня видно, там прям вот такой вот под щекой, короче, не там. Так, все, поехали. Все, поехали. Давай, выбрать цель, короче, поехали пропустить. Все. Пропустить, не теряем время, короче, и начинаем просто тупо проходить, иначе это будет вообще очень-очень-очень долго. Просто в пустую будем тратить время. Я думаю, вы со мной согласитесь. Итак, а, все, мы приехали. Мы приехали. Это лодоч... лодочная станция. А, здорово. Как успех Я тут вот чего подумал. Ты с родными общался? Да, конечно. Нет, я соврал. Ни с кем я не общался. Хреново, брат. Да. Но это уже не важно. Через полчаса мы все равно все сдохнем. Ну, дамочки, как дела, а? Привет, Тревор. Ну что так долго? Бизнес, Майкл, бизнес. Понимаешь? Я исполнительный директор большой международной корпорации, и ее дела отнимают много времени. Теперь человеку э, это не понять. Знаешь, Франклин? а если за время проведенное с нами ты хоть чего-нибудь научишься? Кое-какоси под сраного шизоида. И их на электрический стул сажают. Если что, нам нужно обращаться к деловому человеку. Этот богатый будак ни на что не годится. Эй, эй, стоп! Завязывайте с этим, ладно? Ой, смотрите-ка, мальчики! Это федералы. Эй! А где еще трое? Какие еще трое? Мы же велели привести шестерых, это работа для шестерых. Ничего не велели. Дейв говорил! Нет, Дэйв не говорил. Ты сказал, что все сделаешь. Сраная ложь! Я никогда ничего не забываю. Ну ладно. Тогда мы пошли. Черт, это все уходим. Вы втроем справитесь. И сдохнем? Пошел ты нахер! Сам делай свою грязную работу. Я этим каждый день занимаюсь. Защищай страну от подонков вроде тебя. И это у вас прекрасно получается, сэр. Хочешь, чтобы дело было сделано? Тогда пошли с нами. Давай. Идем, мистер Халат и шлепанцы, мистер депрессивный бухгалтер. Идем спасать Америку. <смех> От какого хрена мы спасаем ее на этот раз? На этот раз все серьезно. Мои источники уверены, что в отделе международных опер... операций заговор. Ну, в управлении. И они используют это место для синтеза опасного нейротоксина. Хрень какая-то. Нет. И они разработали план невероятно безумный. Сделать так, чтобы террористы расплыли в крупном метрополисе. И тогда управление не потеряет финансирование. Людям, которые платят за борьбу с терроризмом, ничто не увеличит дотации как успешный терроризм. Так, так, так, так. Давай проверим с ним одну вещь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тут ничего прояснять не подлежит. Прояснение. Давай займемся делом. Вы оба. Займейте транспорт, так что перестаньте страдать Майкл? херней. И, Майкл, ты с нами. Какой у тебя размер last? Жесть. Бляха, короче, нифига, так это, просто и этих подбезали. Ну, блин, они по-любому могут, короче... Сорвать операцию Один ла... способен устрашить Самый залит в э, демократии Лучше заткнись А ты? Садись Ты поведешь ну, конечно я поведу Двигаем вдоль берега на юг Тут недалеко Ну поехали Вдоль берега на юг Ох ты, ух ты, ух ты, ух ты. По волнам-то тут, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, вдоль берега. На волнах, когда подпрыгивает, короче, она не поворачивает. Лодка. Так, так, так, камни, камни, на камни бы не долететь. Ах ты, На что-то там наскочил. Так, окей, все, мы приплыли. Мы приплыли. Вот залив, мы проникнем по отвердленному тоннелю. Поехали. Окей, чтобы нырнуть, а, чтобы вынырнуть. Понятно. Нас, поплылись. Блёха, прикольно. А интересно, водолазный костюм а, будет доступен просто так. Я поплавал. Уж прикольно, да? И переживать не надо за кислород. Плывешь такой себе, плывешь. Отверстие закрытой решеткой, там уныли у тебя резак. Когда доберешься до места, принимайся за работу. Понял. Резак Че у нас, Майкл как этот? Как его? Айзек Кларк Ч ты там, там прилип-то, епта? Решетку режут Режу решетку <uppülens language> Решетку режут Так, удерживайте включить резак Используйте, ага, взад, чтобы перемещать резак, окей okay. А, надо по точечкам я понял. А, смотри, топливо еще кончается у резака. Я понял. Можно вот так просто делать. Чтобы не тратить топливо. Слушай, прикольно вообще. Реально прикольно. Наших настоящие до да, ограбления. Ну как такое ограбление? Каждую деталь Каждую мелочь, короче, надо Каждую мелочь надо Делать, короче так. Не спеша, короче, режем Просто Был бы лазерный резак, знаешь? Намного проще было бы все это. Но таких, наверное, не существует. Это только вот э, в играх, да, там. А хотя, блин, хотя сейчас. что то конец. Потому что существует все Отлично, плывем по тоннелю, находим вход. Плывем, плывем. Проберитесь в лабораторию, окей. Ты уверен, что выход там, где что-то там в сведения из надежного источника до да, цели ярдов 100. Так, чувствую, словно я делаю колонна скопию стади с чем-то. Все лучше, чем целыми днями носить глину в заднице. Чувствуешь, вода стала теплее. никто не обоссался. Вода, горит. Чувствуешь, вода <реклама> стала ну, теплее. Не никто не обоссался, горит. Знаешь, немножко. Тоже неудобное управление под водой. Оно, знаешь, равносильно этому вот невесомости в космосе. Я бы так сказал даже. Чем-то вот похожий, такой же вот неудобное. Плывем, плывем. А, наверх. Я правильно понимаю? Там лестница, заберись по ней. А как мне? <laughs> что <Чё> там? <laughs> что это было за жесты, Я вообще не понимаю. Так, ладно, окей. Я забрался. Дальше что? Мы готовы? Я был готов сразу после рождения. Поехали. Дэйв, давай. Какой у нас план? Эй, эй, эй, эй, эй. Мы находим токсины и уходим. Вот такой у нас план. Потрясающий. Иди. Медвежатник, переведи фазер в режим оглушения Дэйв, Дэйв иди вперед, я буду давать в тылу А ты, Майкл, работаешь шокером Почему шокером-то? В смысле? А почему я шокером? В стене жила Шевелись Отлично What the fuck, а что? Вол, так. Ну теперь лифт. А как, собственно, выглядит нейротоксин? Об этом тебе знать не положено, заткнись. Лифт едет вниз, там кто-то есть. Так, а я это. Да, вы, кстати, короче, да, вы говорили в комментариях, что. Пожалуйста, не надо. Все, отлично. Вы да, говорили, короче, в комментах, что чем-то немножко будет похоже на Sprinter Cell, короче. Ограбление это. Да, же, да здесь нет твоей съемочной группы. Смотрите, вправо, не расслабляться. Все нормально вперед. Кстати, два лаборанта нужно разобраться. Кстати, это, блин, у Майкла же точно. Студия же, он же там, типа, это помощник режиссера там. Оп. Да фук! Ну ч да ⁇ там? Пожалуйста, не надо, не хочу умирать. Да не умрешь, не сы. Так, правильно? Сюда? А! А, ты уже здесь? Дэйв уже здесь! Дэви идет а одного убили кстати ублюдки зачем я бы или обоих убили но я одного вырубил успел зачем они убили то можно было без жертвы обойтись тут лаборатор так всем действуем Пусти нас! Я не выйду! У него там система блокировки. Что это? Я разберусь. Um, а, понятно. And... Эй, руки вверх! Назад! Стоять! У нас кое-что есть чтобы его огромный мозг разлетелся по стеклу? Открывай! Выходи, охра... Ох... выход охранит особый агента. Туда, живо! Так, ж... нейротоксин. Забрать нейротоксин. Теперь я самый опасный человек в стране а также самый перестремавшийся Ох, спасибо федеральное правительство да, прикинь, эта штука разобьется, короче, у меня. Это ж стеклянная колба. Усыпи гуманистов. Ухи-ягу-гоги-ягага. <Uhrmines> внимание, внимание, система безопасности подверглась нападению. Сейчас будет жарко, возьми нормальный ствол. О, О, вот это другое дело. Ее погнали. Ну че народ погнали? Учитесь нахер. Все на, все на. Лоб. Смотри, чё, как я умею. Оп. Ну блин, такой кайф испортил. Я хотел его убить! Ух ты! Тут еще один! Ау! Ау! Чпунь просто! Один выстрел и все! Бляха, мне что-то жизни... Да уйди ты, не мешайся, твою мать! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так, откуда стреляют? Вот Я успел! Я успел! Я первый его убил! Ха-ха! <звы> О, птичка! Окей Вот the, okay. <звы> the fuck, что за звуки-то? За, что за звуки around, Как будто в ужастиках каких-то оп оп, оп оп Так, окей Смотри В смысле? А че не, а не стрелял-то? Бах давай погнали а, -а, а макаки блин бедные животные а. эксперименты на них тут проводят и раундом улетел че это было так да? ладно да хороший, ну так хреново, ты еще тут их пинаешь, блин. Ублюдок. С приклада тебе ударить, что ли? Или Stay down. down. Погнали. Погнали наши городские. Это военные там, или что это? Что там за чебурашки бегают, мне из зари не видно. Бах, бах, просто бах, бах, бах. Ну-ка, высунись. Макс Пэн нахер. Чпунь. Бах, бах. Просто мозги, просто мозги повылетали. Прикинь, бы пожестче здесь было бы сделано. Просто прикинь. Я сколько, сколько... А -а -а -а! Прикинь, сколько раз да в голову там попал. Короче, прикинь, сколько мозгов бы повылетало. Если пожестче бы сделали. Просто. Бляха, опять отсюда ты что, издеваешься? да да да да да да да все погнали погнали так нужно, короче какое-то оружие не знаю по наверное ну, в помещении попробуем с ружья с ружья вроде как в помещение всегда заходит Опа. хорошо блях опять заново прикинь прикинь, так вот далеко да, началось Так, так. Блин, почему в стены-то? Так, э, народ, я перезаряжаю, короче. Бах! Просто в мясо. Просто в кашу лицо. Ну-ка, второй. Бах. Ну-ка, давай, третий вылезь. Я вижу твою ногу. Я не хочу быть рядом с Майком, когда пуля что-то там идем. Не ссы, все нормуль. Несы, все в порядке. Все будет в поряде, несы. Воу, воу, воу, воу, Я добил его. Хорошо. Отличная команда. Налево. Что сказал? Он такой выбегает. Выбежал оттуда. Пусто, блин! Такой, знаешь? Да. Ага. Бах. Бах. Чё бежит? Бах. Ты, короче, это. Когда я перезаряжаюсь, стреляй меня, прикрывай. А так, в принципе, я совсем могу справиться. Там просто неожиданно так просто случайность произошла, то, что меня убили. И все. Не стреляй, у меня нейротоксин. Бах. Дах да, они так по мне еще стреляют, то, что, и, блин, у меня же этот нейротоксин или у кого там нейротоксин? What the fuck? The Давай, выбивай, дверь! Опа-опа-опа. Да куда, блин, помешал мне, короче, это. Я хотел за ящик спрятаться. Ла. А вот теперь погнали. Бум. Бум. Да стреляй, ну! Дебил! Твою мать! Просто твою мать! Чё он не стрелял, блин? Говно ссатое. Опять заново! Чё за дичь? Дима Калаш. Че этих усыплять. Почему? Это шокер? Почему, блин, так далеко-то? Подмышку тебе. Да какое нахер? Вонь. Вонь, говорит. Все, погнали. Да, пляж. О-ка, okay. опа, я просто, я разозлен, я пошел напрями, короче, я, я настолько зол. Извини, нам пора. Да, где за медленная штука? Да, в смысле? Да куда-то оружие ты убрал? Дебил. Почему она не работает? Перестала работать. What the fuck? В смысле? Почему она не работает? Она кончилась у меня? А ч ⁇ так быстро она кончилась? Да ладно. Так как черепаха идешь. БАМ. БАМ, БАМ. Там еще один идет. БАМ. Ну-ка. Где аптечки-то? Тут же были аптечки, вон она. Бляха. Я тоже не хочу здесь торчать. Там сейчас еще один, нет? Все. Где F5? Почему нельзя нажать F5? Давай. Сейчас должны по-любому пройти. Опять ты убрал оружие, ёпта Пам-пам-пам-пам-пам Пам Пам Давай-давай-давай пам, пам, пам, пам. Жена тебе в постели будет давать Вот там сейчас голова Так, там еще один он, я вижу. Это тот, который меня убивал. Все, вперед он говорит. Мадафука. Погоди, вроде всех убили, да? А нет, кого-то стреляет еще. Вс ⁇ Вс ⁇ Аллилуйя, блин. Здесь военные, здесь по-любому должен какой-нибудь броник или что-то еще. Бляха, надо было перед миссией броник, короче, купить. А то, блин, я что-то тупанул, да? Окей. Сейчас еще побег. Сейчас еще побег будет. Опа, а это что? Ну вот, пока не истек срок годности, это надо держать в холоде. Так, так, хорошо. Аккуратно. Э, спокойно. А я только начал привыкать к тому, что у меня в кармане апокалипсис. Вот так. Филлипс, э, отлично, готов эту хрень. Я в паре километров от вас. Груз готов. Груз готов, жми сюда. Кто бы мог подумать, что деньги спал, это уйдут на этот вертолет. Это же просто вместодонт. Прекрасно, нам сейчас как раз такой нужен. Влеха вертолет опять. Чё так сложно всё? всё так сложно все Просто все сложно. Куда ты взлетаешь, ты мать твою? Тормози, тормози, тормози. Окей. Так. давай чуть-чуть подлети. Ящик! Сам ты ящик. Куда ты? Тормози, говорю. Бляха. Ненавижу, просто ненавижу. Летать на этих сраных вертолетах. Опускайся давай. Это дебил. Это дебилизм. Просто дебилизм. Опускай. Полегче, полегче. Зависне на... Да и как я тебе зависну-то над грузом, дебил. Оооо, почему все так сложно, бляха? Завис, вот, вот, вот, я завис. Люди управления уже заняты. А лучше заходим, выходим. Если этот рухнет, западное побережье превратится в пустыню. Ты закончил страдать? Может, тогда разработаем план? Ладно, ладно. Так, идите, а я прикрою. Твою, мать, ладно. А трупы? Хорошо, что я не один из них. Вперед. ФРБ у меня все под контролем. Задержать этого человека. Да пошел ты. Я же только что словил пулю на родную страну. За родную страну поднимай эту штуку и его все улетаем улетаем короче нахер быстро пускай они там болтают да серия у нас затянулась короче я в принципе предполагал что ограбление будет такое как бы подзатянутое ну, Поэтому, я, наверное, обрезать ничего не буду, потому что мы сейчас, я думаю, мы сейчас прилетим, да, и все. Подумаешь, ну, 50 минут, подумаешь. Кто захочет, тот посмотрит. Кому и вправду интересно, тот посмотрит. поставьте на трейлер. Us, нахрен убьешь? Поставить на трейлер. Что вообще это придумывает? Ну ладно, хоть так они там посадить вертолет. Хоть так. Ты какой нахрен? Ты что там за рулем-то в телефоне копошишься, эй? Хоть то, т, точно точно не надо садиться. Hey, Здорово, Фрэнк, как оно, чувак? Химическое оружие там, да? Если это вообще оружие. Может это просто пена для бритья. Я-то откуда знаю. Да, кстати, в следующий раз в воду полезешь ты. <coughs> <свес> Я делал для тебя всю чистую работу Ну да, может быть на этот раз нам повезет Может быть в этот раз Стив сломается под набором новых технологий допроса Допроса? С ума не сходи Его сейчас награде представляют Эй, Диви, ребята, из управления теперь будто охотятся за вами За тобой, Стиви Не высовывайтесь, все будет хорошо Ну вот черт Кто это? Ого, хрена себе, да! Что там, чувак? Все мы в этой глуши... Лестер, он договорился с этим психологом и мексиканцем, отдал ему артефакт, и теперь, пока его жена на попечении Тревора, мы в полном порядке. Чувак, как как же Тревор? Да хрен бы с ним, ему нравится жить в пустыне. Да и потом, после того, как мы провернем большое дело, наши пути в любом случае разойдутся. Черт, как же я хочу вернуться на киностудию. Ну ладно, чувак, как знаешь, но я тебе тогда позже звякнула, ладно? Какой же дурдом. Я тебе так скажу, вся эта пустыня может идти в жопу. Пусть моя жизнь сплошная боль, но отныне это будет приятная боль. С комфортом и кондиционером. Ладно, бывай. Как-то так, да? Как-то так. Ну, Тревор, мне было очень хорошо Но ты же знаешь, я дала мужу клятву Я знаю Ма. Я знаю Твоя боль велика Но ты замечательный человек Мне еще никогда не было так радостно и так печально ты так хорошо говоришь, по какой-то причине, те, кого я люблю, меня бросают. Я не бросаю тебя, я еду домой. Плохой мальчик Гарри. если он будет плохо с тобой обращаться. Бляха! Я знаю, я знаю. КОРОВА, бля! <смех> Отвезите по типа, адресу в дом, да, пипец? А, ну хоть недалеко. <смех> пипец, эта миссия, когда ведь кончится. То бывают такие миссии, просто они затянутые настолько, это пипец. Ну, как бы, долгие. Ну, Не понимаешь, что они нудные, а просто это, долгие. Ну, ладно. 53 минуты. Так, пролетел поворот, окей. No. Нет. Stay. Оставайся. Будь с ней ласка. Непременная мига. Да, иначе Второе ухо Разумеется У меня такая точка зрения Мы с тобой и Майкл теперь друзья Добрые друзья Такие друзья, что постараются держаться друг от друга подальше Идеальный вариант, мать твою И это поблагодари Майкла за статую Она бесподобна Да Да, так я и сделаю Эх, вот такое вот заключение серии, да? Вот. Афера. Ну да, аферу такую нехилую провернули. Вот. Ну что? На этом давайте заканчивать. Вот, Продолжим следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.